здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые радиослушатели телезрители youtube зрители ну и те в общем то кого интересует информация разговоры о насущном меня зовут Майкл Мелихов. я руководитель центра Сангейтс ну и человек который побывал в разных местах Прожил много лет в Большинском Советском Союзе, проживаю 25 лет в Соединенных Штатах Америки и бываю на Востоке, в частности в Индии, где изучаю такую науку, которая называется астрология, нумерология и вообще в сумме это все ведические науки, Веда, от слова знания, а когда-то эти знания были востребованы Сегодня востребованы интеллектуальной информация, я бы так сказал, но не знания в том виде, в котором они предлагаются к изучению в ведической литературе. Мы сегодня поговорим об астрологии и начнем говорить об очень серьезной планете, которая называется Сатурн. Прежде чем мы перейдем э, непосредственно к самой планете, небольшой, так сказать, э, отклонения до этой темы, чтобы дать общее понимание того, как что мы будем рассматривать. Буквально несколько передач в последнее время у нас была посвящено Сатурну, передачи с Андреем Бухариным, с Василием Мицкевичем, где мы беседовали об этой планете, очень и очень неоднозначная планета. Но прежде все-таки астрология. Интересная штука. Ну, мы все знаем о том, что в школе мы изначали такую, такой предмет, который назывался астрономия. Астрономия это где конкретно находятся планеты, в каком участке неба, о чем идет речь, что из себя представляют эти планеты. Астрология изучает влияние этих планет на нас, на людей, на всю живую э, природу на самом деле не обязательно только на людей. И вот здесь существует достаточно противоречивая информация, которая сегодня не рассматривается, к сожалению, по одной простой причине, поскольку все мы проживаем в соответствии с физической концепцией строения Вселенной, построения и циклов временных, мы живем в Кали-Югу. Еще раз напомню о том, что четыре Юги, цикл делится на четыре части, четыре Юги. Ну, как и, собственно говоря, нас круг на четыре части, сто, четыре стороны света, вот четыре Юги. Первая самая, так сказать, большая, главная, Сатия юга это Золотой век, которая продолжается ну, не буду сейчас точных цифр, грубо говоря, примерно 1 миллион 800 000 лет, 860. А вторая, третья юга 1 миллион 200 000 лет. Третья 850 860 тысяч лет это э, третья юга. И последняя кали юга. Железный век ⁇ это тот век, в котором мы сегодня живем. Он составляет 432 тысячи лет, 5, примерно 5 тысяч с лишним прошли с этого. С чего началось Кали-Юга? Кали-Юга есть признаки наступления, не, не обязательно она начинается в конкретное вот число, вот сегодня 24 февраля вот, 2017 года, объявили, началось Кали-Юга. Не, ребят, не начал начинается она конкретно, то есть это длительный период, переходный период вот как мы беседуем с астрологом, с Андреем Бухариным, мы находимся, несмотря на то, что в 2000 году мы уже перешли в эпоху эры Водолея, мы еще находимся в эре эм, рыб, то есть инерция мышления, и продолжаем вот так вот мыслить. А полет мыслей – это эпоха Водолея, э, технологии и так далее, что, в общем-то, мы и наблюдаем. Так вот, Калиога характеризуется полным невежеством, полнейшей деградацией, это называется ignorance. По-английски это называется тамус, глубочайший тамос на санскрите. Вот здесь есть противоречие. Сейчас попытаемся разобраться. Это я, так сказать, через свой опыт через свое познание, понимание ну и соответственным образом я ничего не придумал просто я занимаюсь психологией уже очень много лет и мне интересно это наблюдать я как-то э, изучая вот разные вещи на разных территориях я могу что-то чем-то сравнивать и тогда проще просто для меня так вот, берем астрологию Сегодня была передача с Селены Перецкой, и мы как раз об этом говорили, и она тоже упоминала о том, что чем сегодня мотивированы люди, когда они идут к астрологу. Раньше люди шли к астрологу для того, чтобы узнать помимо того, что какие циклы, что будет человеком, что будет ребенком, его предназначение, они приходили узнавать еще другие вещи. А для чего мы пришли в этот мир? Для чего мы родились? Ведь мы же все выполняли какую-то функцию. Честно говоря, я не вижу, беседы с астрологами, кроме восточных, имеется в виду, ведических даже астрологов, я не вижу, в общем-то, одного фактора, самого важного, с моей точки зрения. Небольшое, опять же, отклонение, как происходит изучение, обучение на Востоке и на Западе, об этом я уже говорил очень быстро, на Западе точка черточка, плюсик, кружочек, буковка, то есть от простого сложного. На Востоке все то же самое. На Западе только просто у человека спрашиваешь, кто ты есть, а он говорит, я бэтчелор, мастер, я дипломированный инженер, дипломированный там, математик, не знаю, дипломированный психолог, что самое интересное. А По изучается эта психология? По тем трудам, которые изучали те же самые люди. Где вопрос у меня – душа. Так вот, на Востоке все то же самое, от простого к сложному. Точка, черточка, кружочек, буковка. Но на каждом уроке преподаватель говорит, но ну, главное ⁇ Бог. Ребят, у нас кто-нибудь где-нибудь на занятиях в школах говорил, но ну, главное ⁇ Бог. Ну, не знаю, я был атеистом. Вообще-то говоря, ну, эпоха была такая, атеизма у нас, борьба с религией. Дело в том, что наука и религия всегда шли вместе, это они потом разделились, сейчас не будем уточнять, когда это было и почему это было, но так уж получилось. Поэтому сегодня наука занимается одним, а религия занимается другим. Элементарно просто, вот у нас, допустим, в Соединенных Штатах. Ну, мы знаем, что, наверное, многие знают о том, что по скажем, иудейской традиции есть такое понятие, когда мальчик становится мужчиной, а девочка становится женщиной. Это называется бармитство и батмитство. так вот, как правило люди еврейской национальности они водят своих детей я не знаю почему, чем мотивация, ну, наверное, вот принадлежностью к этой национальности, здесь в Соединенных Штатах нет такого понятия, но тем не менее они приводят к рэп своего отпрыска и тот начинает с ним заниматься ну, вы же понимаете, там нету теории Дарвина человек произошел от обезьяны ну, во-первых, от обезьяны, от таракана, я не знаю, еще от кого-то он мог произойти с одинаковым успехом э, с абсолютно то же самое абсолютно то же самое эм причем самое интересное Дарвин Дарвин и этого тоже не говорил он предположил, но поскольку та наука, которая отделилась от религии она стала сказать, своим путем, ну они же ученые, они же умные, правильно? и вот им же надо как-то объяснить, если они не объяснят ну из-за чего произошел человек? ну как он произошел? ну как можно сказать, что это Божье создание, творение и так далее? а кто видел Бога? никто не видел, поэтому нельзя сказать, а вот а те вот, скажем, не знаю, пятики, пятики, которые находили там где-то там, вот эволюция. Ну и мы помним по учебникам, там горилла там стоит какая-то на задних, там, не знаю, на четырех ногах, потом она выпрямляется, выпрямляется, все там была такая челюсть, стала такая челюсть, и идет у нас эволюция. То есть человек у нас вот. Эволюционировал и от обезьяны превратился в человека. Что-то почему-то эти обезьяны никак не эволюционируют, которых мы видим. Они как были обезьяны, так и остались обезьянами, а мы вот эволюционировали. Но дело не в этом. Дело в том, что тот ребенок, который пришел к рыбаю, тот его учит ведь совсем другому. Он ему учит, что человек это Божье творение. И вот этот ребенок приходит домой. А мамы с папами, которые учились в нормальных школах советских, где, собственно говоря, им рассказывали о том, что человек произошел от обезьяны по теории Дарвина, вот тут наступает конфликт, он спрашивает, а как это так? Его же тоже так воспитывали. И никто это толком объяснить ничего не может. Так вот, возвращаясь к астрологии, меня интересует вопрос, где во всем этом находится душа? где во всем процессе нас как человека а мы же рассматриваем астрологи же рассматривают нашу натальную карту дома там планеты восходящие знаки миллион факторов я потом немножко проведу аналогию с нумерологией в коей я занимаюсь более так сказать тщательнее и ну, есть некоторые там, будем так говорить, соответствия во многом расхождения. Еще раз повторяю, душа в этом процессе не участвует, то есть, опять же, на Востоке. Но главное – Бог, Божье Создание. Что такое душа? Душа, она не имеет вообще ничего материального, естественно, и у нее есть одна способность, есть, как у Бога. Это любовь. И все, безграничная, безраздельная любовь. Других вариантов нету. Это… Частица духовная. Это не материальная вещь. Так вот смотрите, какая штука получается. Вот на Востоке э, есть три фактора, вообще-то говоря, в любой астрологии, которая влияет на нас. Э, и мы в соответствии с этими факторами и, и рождаемся, и ведем себя, и у нас есть наше предназначение. И э, что происходит? Значит, Солнце. Луна и восходящий знак Это есть везде, это все общее Дальше, Луна, вот как планета, как спутник Земли Что такое Луна? Что она из себя представляет? Вот вы понимаете, какая вещь? И все рассматривают, все астрологи рассматривают Луну как Луну, вот там падение Короче говоря, по моей классификации, что ли, это какой-то технический термин, термин. То есть это просто ну, какое-то объяснение, какой-то анализ. Но дело в том, что вот как раз-таки, где находится Луна на Востоке, э, когда человек спрашивает, э, что там, где находилась, то они спрашивают, когда ты родился, какова дата, где Луна находилась в том-то, и в том-то и дело, это самое главное. И вот там это все всё... Почему? Помните, э, честь и нашей эпохи ну так вот луна это как раз таки самое главное потому что если земля это все материальное то луна это ум нас то есть мы как представляя собой землю и внутри нас находится абсолютно скажем так столько же воды столько же скажем как пропорций мы занимаемся на земле там, суша и вода, так и у нас в организме примерно то же самое более того материки там это то же самое и у нас эти. сейчас не будем углубляться в анатомию так скажем но вот луна как ум это совсем другое понятие это понятие уже божественности Хотя ум это все-таки принадлежность материальная, но душа. Вот о чем идет речь. То есть это очень и очень связано. Без сомнения, астрологи любые, они нужны. Знаете, как вот у Михалкова была мама разные нужны, мамы разные важны. Астрологи разные нужны, астрологи разные важны. То есть смотря для какой цели. То есть если нам хочется знать, когда нам надо ехать в отпуск, когда нам надо жениться или заводить детей мы тоже можем это узнать мы можем узнать, когда подписывать надо документы, когда их не подписывать, когда это наши благоприятные там, скажем, периоды какие-то но, скажем так, все-таки вот этого аспекта там нету в ведической культуре есть а, вот смотрите, Солнце и Луна два, ну, два из трех самых главных эм, аспекта. Эм, кто, такие, кто такое Солнце? Вот смотрите, давайте проведем аналогию Царь. Царь и государь. Вот в чем разница. Думаю, что на скидку вряд ли кто может ответить. В чем разница? Ну, полезть в словарь и, или там в интернет поискать этимологию, вот этого, в чем разница, в чем. Сходство, нет смысла, потому что, ну, давайте я скажу с моей точки зрения, как я это все изучал. Смотрите, царь и государь – это одни и те же функции, но только государь, там есть, если разбить на слоги, там есть «го». Говинда на санскрите – это Всевышний, Господь тоже начинается «го», то есть о чем идет речь? Ведический царь, он был царем, и это главное качество Солнца. Это согревать, это опекать, это светить, и это, скажем, властвовать в хорошем смысле. Рабиндраната гор когда-то сказал, сила сильного не показать, что он сильнее слабого. А протянуть руку, чтобы поднять слабого до своего уровня вот это сила вот так там, когда-то в том единическом обществе так цари себя вели и поступали но они были браманами то есть цари это кшатри на самом деле а, потому что это власть правильно, это за собой вести людей но, у них, но они были и браманами они владели вопросом Поэтому, скажем так, государь-царь-батюшка. Помните, да? Но можете себе представить, что сегодня, во-первых, цари, кто сегодня царит? Это президенты. Ну вот пришел президенту Кшатрий, президенту Трампу, к примеру. Пришел новому президенту. Пришел э, к Кшатрий, генерал, там, который владеет, который там... Э, уполномоченный всей властью и государь-батюшка Трамп эм, как вы считаете, вот себе представить такую картину, или там, к российскому там пришел там, генерал армии такой-то вот. и сказал го э, государь-батюшка короче говоря э, это э, аспект, который э, никогда и нигде э, не учитывался и не учитывается, к сожалению, в западной астрологии. Поэтому, дорогие друзья, я, так сказать, долго это все объясняю, но это прелюдия, это предыстория того, к чему мы можем сейчас уже приступить. Я буду, так сказать, опять, может быть, уходить в сторону. Эта тема достаточно серьезная, противоречивая. И, возможно, будет очень много всяких и вопросов и э, несогласий, но что делать. Э, тем не менее, это информация, которая, которую можно использовать. Э, еще раз повторюсь, это не разделение, это не противоречие, это не одна школа против второй школы. Можно соглашаться, можно не соглашаться Я попытался сказать о том, что связь с нумерологией Ну вот смотрите, Луна это двойка Это те люди, которые родились 2, 20, 11, числа, 29 числа ну, До какой-то степени, там есть нюансы, безусловно Единица царь, это человек, который родился 1, 10, 19 и 28 числа это солнечное качество. Но ну, их надо гармонизировать. Человек, который родился 12 числа, у него в сумме три, это как бы Юпитер, но и Солнце и Луна 1 и 2, вот это очень классная комбинация 12 числа. Качество очень серьезное, их надо просто поставить на службу. Ну, полагаю так, что время уже перейти в этом части, в этом сегменте нашей программы к Сатурну. У нас не остается времени, поэтому мы это оставим на следующий раз. А сейчас, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я постараюсь ответить или привлеку наших уважаемых и действительно серьезных людей, которые очень и очень серьезные специалисты, которых я лично очень глубоко уважаю. Всего доброго, до свидания. Меня зовут Майкл Мелихов. До новых встреч.